Всем привет! Известный бизнесмен Иракли Макацария недавно представил публике свою новую девушку, которая младше его на 17 лет. Иракли в марте отпраздновал 36-летие, а его девушке Лизе сейчас 19. Но пару совершенно не беспокоит разница в возрасте. В недавнем интервью известный бизнесмен прокомментировал то, что его избранница младшего на 17 лет, по словам Иракли, ни его, ни Лизу это не смущает. Скажу тебе откровенно, эта разница в возрасте к счастью нас с Лизой не беспокоит, нам очень хорошо вместе, и я ее очень люблю. А это самое главное, заявил на кацаре Катя Сачи в видео опубликованном YouTube-канале ⁇ Светской жизни ⁇ Иракли утверждает, что у них с Лизой серьезные отношения. Однако на вопрос о совместном будущем он ответил довольно сдержанно. «Я стараюсь на эту тему много не говорить, просто порадуйтесь за меня, все замечательно». Что известно о девушке Иракли Макацария? На самом деле не так уж и много. Ее зовут Лиза, ей 19 лет, она грузинка. Девушка Иракли – не самый активный пользователь Instagram.